Всем привет, ребят! Короче, новый ложик. Этот он. Антон! Сука, откликнулся, пидор. Как, сука, ты, блядь, тчуйка на камеру, походу. Только камеру достал, крикнул тебе и ты откликнулся. Ебать ты, пидор. Давай. Пух. Понял, да? Короче. Короче, мы сейчас идем куда-то туда. Зачем? Зачем? Не знаем. Потому что почему? Почему? Чё, почему? Почему мы идем? Да, ну потому что умею ходить. Ясно? Только почему мы идем? Купить мамам подарок. Никто из вас правильно мы Мы идем по земле, по снегу, по полу. А зачем мы идем покупать, да. Туда, да? Туда. Вчера мы были в джампе. Я здесь как-нибудь вставлю пару фрагментов фадута. Я тебя догоню, столь пазла Давай! ха ха ха ха ха ха ребята у нас новый год мы гуляем время часа два ночи сейчас зашибись просто мой новый год начался не очень хорошо но вообще на это насрать потому что он продолжил нормально это главное сука холодно я иду уже шатаюсь я вышел пол бутылки шампанского и меня в пустырит да не пиздец Елочка то Где трек? Так не смотри, я снимайся. Да весело же! Ты ч, дурак, Опан, как нам стать? Наша Оп, оп, оп, быть На шагающих путях, быть похожи, хотят, быть похожими хотят хотят, похожими хотят. Можно пустить, а и путиться, в путиться, путь и путиться, в путиться, путь Ребят, время три часа ночи на улице просто мы никого, и мы идем, короче, на озеро, на опь ну, ну, на реку Сорян, озеро. ошибся, я спать хочу Короче, просто никого на улице нету На обещь, а будем просто одни А, не, ну там машины ездят еще какие-то, но это вообще ни, ни, ничего не значит Мы, короче, похавали в какой-то шашлычный, зашли, похавали, чай выпили, погрелись Вышли, и все Я схватался с двумя Дедами Морозами, короче на штык вот так факт, он один я тоже дед мороз если вот так вот делать хоу хоу сука хоу а, короче вот мы на обид. и тут просто ни ху я ни ко го я в ахере на самом деле ребят это пипец мы дизлит дауны которые... тут холод, пипец да тут холод у меня продувает в этой шапке это жесть, ребят! Это самая лютая новогодняя ночь! Вы просто посмотрите, вы наверно... Во! Вы ни хрена не увидите, вот сто пудов! Просто не души! И слава такой! Ну что ж, ребят, мой Новый год подошел к концу уже дней 10, как и Рождество тоже кончилось. Я надеюсь вы хорошо провели время на каникулах, хорошо провели сам Новый Год, Рождество, ну и на этом все, с Новым Годом, с Рождеством, всем пока!